Привет. Привет. Вы на канале Мистер Макс? Вы на канале Макс. Мы сегодня все еще в И мы сейчас собираемся. Куда? В ты I <laughs> know Сегодня посетил нас сопливый Дед Мороз, Сопливые подарки, чихая нам принес, забрызгал.